Итак, сегодня я собираюсь провести ритуал. Для этого нам всего лишь понадобится э, 1 апреля и записка. Ну, она у меня есть, как бы, но, короче, не суть. Вот. Я видел аномалию, которая распространилась. Э, называется она «Закулисный все туда попасть так. для этого что нам э, необходимо что нам для этого необходимо первая записка как я и говорил второе дата 1 апреля и третья. это естественно необходимо все проводить дома но не забывайте такое дома опасно проводить так, поехали Надо прочитать несколько букв и, может, тогда все сработает. Хм, странно, что-то ничего не работает. Может, еще раз попробовать?